Так, эти бочечки взрывают. Ох ты, нифига! Ох, вы смотрите, сколько мне... Ох, ничего себе, мне половина ХП снесло. оп оп оп оп, оп. Похоже, сейчас, ребятки, будет бум. Бабах! Ох-ох-ох, захотелось наконец-таки мне что-то мясного, да? И я решил обратить внимание на вот этот вот интересный шутанчик который вышел совершенно недавно, буквально только что. Ребятки, с пылу жару представляю вашему вниманию такой шутанчик, как Aliens Shooter 2 The Legend. В целом, это у нас значит масштабное продолжение всех игр серии Aliens Shooter, представляющий на ваш суд огромный игровой мир, глубокую rpg систему а также множество видов оружия и экипировки. Нам предстоит разобраться в загадочной истории с самого начала, с появлением монстров на секретной базе, Корпорации Магма И мы станем участниками глобальных сражений За выживание человечества Мне, если честно, уже не терпится поиграть в эту игрушечку И сейчас, ребятки, сегодня в эфире, в этом видео Вы все сами и увидите, и сами сделаете для себя, ребятки, выводы Стоит ли играть в эту игрушечку в 2020 году или же нет Все ссылочки будут, естественно, в описании под данным а, видео Ну и перед началом, ребятки, попрошу о небольшой самой просьбочке поставить Ставьте, пожалуйста, лайкосик под видосик Братишки, скречу, будет очень приятно Вам совершенно ничего, ведь это не стоит Буквально секунда времени А у меня запасы энергии и адреналина уже в кармане Ну что ж, ребятки, начинаем Коротко, значит, заходя в игру Мы, значит, видим сразу вот такое вот меню Пока что русский язык нам не завезли Пока что только англоязычная версия доступна Что мы здесь можем увидеть? У нас здесь настроечки, да, можем посмотреть на Отрегулировать все, что нам необходимо Думаю, здесь все понятно и, соответственно, выход, новая игра, загрузить, продолжить и так далее Ну и специально для нового видео я начинаю совершенно новую игру И совершенно новый слот, мы ее, наверное, и поместим Ну что ж, ребятки, начинаем У нас сегодня в эфире первый обзор и совершенно новый взгляд на этот интереснейший шутанчик Ну а интереснейший он или нет, мы сейчас, ребятки, с вами и посмотрим Ну что ж, так, выдвигаемся Тут нам сразу же дают подсказненьку ВСАД, значит, у нас движение так зеленая стрелочка что это нам в этот туалет надо зайти давайте зайдем посмотрим оп а что здесь такое ага тут типа у нас рубильник а, включаем рубильник да достаточно просто подойти Включаем рубильничек и входим, друзья, мы на какую-то базу. У нас тут, смотрю, база. Так, нам здесь дают предупреждение. Какой-то здесь генерал Бакер какой-то там. Да, у меня с английским плоховато, поэтому я буду просто скипать и все. А вы уж там сами разберетесь, ребяточки, на паузе, что там мне пытались этим сказать. Да, ну а мы продолжаем. Так, вопрос, значит, здесь нужно что-то выяснить. Так, ä, вопросик. Вопросик исчез, стрелочка появилась в другую сторону. Да, здесь, я так понимаю, надо что-то заложить. Скорее всего, в. Взорвать вот эту дверь и пройти туда. Так, ну что ж, начинаем выяснять потихонечку. Начинаем выяснять. Так, что же здесь такое у нас творится? Ох ты, вы видели, да? Вы видели, даже предметы у нас двигаются, оказывается. Я даже не знал, что так можно здесь. Ну да, ладненько. Так, выдвигаемся. О, что это? Первый контакт! Первый контакт с низной цимилизацией, я смотрю, да, ребятки, у нас тут вылезли враги. А, да, да, да, пока что в маленьких количествах. Мне тут предлагают сразу же, как нужно атаковать. А, мне тут, видите, ребятки, подсказочка: Шут, типа, это уже начинай стрелять, браток, чтобы выжить в этом дерзком и агрессивном мире. Если ты не будешь кликать левой кнопкой мышки, то ты по-любому прослежешь эту серию. Так что давай, родной, кликай как сильнее, как можно сильнее и бодрее. Так что это? А, это перезарядка, друзья. Ушел на перезарядку, называется. А мобов-то у нас. Все больше и больше врагов-то хлещет просто неимоверное количество толпа. Так, это кто-то оттуда вылез сбоку. Они, ребятки, лезут просто со всех сторон. Так, еще будут враги или нет? Какая музычка заиграла. Бодрящая, настоящая, ребятки, прям меня так и прет. Где враги? Еще, еще давайте мне. Оказывается, это все, ребятки. Это были все враги. Так, эти бочечки взрывают. Ох ты, нифига. Ох, вы смотрите, сколько мне... Ох, ничего себе, мне половина хп снесло. Что творится-то, я не понимаю. Это, ребят, была красная бочечка. У меня, ребятки, вот тут зеленая полоска хпшечек наших, и я так понимаю, мне половину сейчас просто-напросто сбрила. офигеть, вот это я зря, конечно, сделал, ну что ж, будем знать на заметочку этот момент, о, куда это мы поехали, мы поехали куда-то на нижний ярус, так. Я так понимаю, мы пока а, в роли Разведки здесь выступаем, а мы пока ходим По уровню, так, вот эти ящики, о Ящики, кстати говоря, у нас ломаются и в них Какие-то деньги, да-да-да Скорее всего, они нам понравятся, а, судя, ребятки По кратчайшему описанию, которое я предоставил В начале этого видео, игрушечка У нас с элементами РПГ а потому вот эти деньги, я думаю, нам пригодятся Для того, чтобы потом что-то Приобретать, но это мы чуть позже с вами Все увидим, так, значит, пока мы Собираем, ходим здесь, о, это, похоже, та самая Взрывчатка, которая мне и нужна Замечательно, так Ну что ж, давайте выдвигаемся дальше Дальше, дальше. Так, интересно, у нас инвентарь какой-нибудь есть или что-то в этом роде. Так, так, так. Стандартные клавиши. Где у нас должен открываться этот инвентарь? У нас не работают. Ну да ладно, думаю, в процессе нам все это дело покажут, где у нас он, черт возьми, находится. Так, идем дальше. Здесь мы разобрались. Так, у нас миссия определенная. Нам необходимо проникнуть на базу. Так, эх, ты мелкий паразит, А ну иди отсюда. Так, мелких паразитов. Ох, и денежки, похоже, нашли. Как-так-то. А? Я их не видел до этого. Так, что-то вас много как-то, нет? Ребятки, вы что-то вообще смотрю, распаясались, да? у о, они даже стреляют, ребят, Издалека, вы видели, да Есть, ребятки, еще и классовость этих всех монстров а, Не только вот эти самые мелкие пешки Вот, которые вы, мы сейчас видим Далеко интересно моя пушка стреляет Вот сюда вот тыкаю, да, стреляет Кстати, да Вот сюда она стреляет, да, кстати Она может вообще в другой конец экрана стрелять Если на пути, э, на линии огня ничего нет Да-да-да, надо разбираться, ребятки, с оружием Во, вырубили Отлично, если на пути возникает какое-то препятствие типа врага, ему сразу же сносит башку, мозги расплескиваются просто по всей территории, и мы выносим его хедшотиком с Это я и люблю. А ты любишь, братишка, или, или сестренка, делать хедшоты в разных шутерах или экшенчиках? Пожалуйста, напиши мне об этом в комментариях, ну а мы продолжаем. Так, ну что ж, подходим сюда, у нас теперь есть взрывчатка, и оп-оп-оп-оп-оп, похоже, сейчас, ребятки, будет бум, бабах, сорвалось, у нас дверь открывается, и мы... На этот засекреченный объект Так, секундочку, смотрим Что у нас здесь, что здесь Здесь у нас все тихо и спокойно Какая-то зеленая область подсвеченная Ящички вот эти можно ломать, я знаю Так, да, давайте, ребятки, сразу будем все ломать Все, что ломается, вот там, похоже, еще один ящик есть Интересно, можно до него добраться или нет Давайте попробуем, друзья, да-да-да можно, и да, а, он не ломается почему-то Почему этот ящик, а, нет, сломался Ломается, я же знаю, что ломается Не обманывай меня, игра, я знаю О, отсюда тоже можно выйти, оказывается Ну да ладненько, так, а там что у нас такое Ох, как там много ящиков-то Тут целое просто хранилище, я смотрю да, друзья, не забывайте юзать секретные места, потому что в них вы можете найти какое-то количество деньжат. Это что такое? Это у нас какое-то непробиваемое укрытие, укрепление ли или что-то в этом роде. Так, ну что ж, зеленая зона, ребятки, Мне так, я так понимаю, мне нужно зайти в нее и куда мы попадаем. Интересно бы узнать уж самому. Ох ты! No time for place, что-то там. Короче, мне говорят, мы попадаем на какую-то базу, я так понимаю, да. И здесь, судя по всему, что здесь происходит, здесь у нас а, мини фортпост, пост на котором м -м, живут а, наши союзники, а, на котором мы можем, м -м, а, видимо, затариваться. Вот это вот что такое? Это у нас значочек денежки, это значит, мы здесь, скорее всего, можем себе купить какую-то экипировочку, да, я так понимаю. Да, друзья, как в воду глядел. Смотрите, в общем, что у нас есть. Тут мы, собственно, нашли уже наш инвентарь, здесь есть... Есть наше вооружение. Я так понимаю, вот это что за винтовочка на нас надета сейчас? Это у нас Ворн М11 Universal. Дальше смотрим, у нас есть броник. Да, мы можем вот так вот кликать, выбирать. Что-то почему-то винтовочка подсвечена. Что мы с ней можем сделать? А, Мы можем, кстати, ее в перекладывать в основную или во вспомогательную. Я так понимаю, в основной вспомогательный слоты у нас имеются. Также у нас есть гранаты. Есть 5 аптечек, аптечек про которые я почему-то не знал. Это что такое? Ох ты! Это, смотрите, это какой-то у нас э, бонус, что ли, Я не знаю, это дрон какой-то или что это такое? Да-да-да, друзья, у него, значит, есть дамаг. 18 демеджа он наносит. Да-да-да, то есть много всяких параметров у нас у той или иной штуковины. Можно здесь их посмотреть. 80 efficiency, эф это значит эффективность какая-то, да, у нас, скорее всего. Ага. Так, а это что такое? Это у нас... Э, это какой-то у нас пак, не знаю для чего, правда, он... Куда это одевать, тоже без понятия В какой-то, наверное, из слотов помещается Ну, я не знаю, или мы, до... или мы, наверное, его просто можем применить Не знаю, ребят, честно, для чего это нужно, скорее всего Или какая-то взрывчатка, или бомба с часовым механизмом Что-то в этом роде, но я могу, друзья, ошибаться Так, гранатка, у нее тоже есть, ребятки, ос... определенные свойства Дэмэдж 200, она наносит, офигеть И радиус 10,5 Что-то очень большой радиус Так ну, тут, собственно, у нас в, левом, в левой части, это у нас а, магазин с определенными а, плюшками. Здесь прокачаны дроны есть, да, есть всякие стволы крутятские, на, на которые нужно дохренища просто бабла. У нас же пишут, что а, у нас денег 6200 всего. Купить мы здесь, естественно, ничего... А, нет, мы аптечки можем купить себе, да, аптечки здесь продаются, шлемаки дорогие слишком Вот это для чего, я тоже не знаю, поверселл, какая-то энергетическая ячейка Не знаю, гранатки себе можем прикупить, а, да, у нас пока на мелочь на всякую хватает Но я думаю, нам пока это не критично, выходим отсюда, да, о, о, у нас над головой появился дрот, который будет сейчас летать и снимать наше с вами приключение Это просто замечательно, да-да-да так, мне предлагают подойти к следующим. Вот этот вот, значит, значочек, подсвеченный вот таким вот восклицательным знаком, значит, это следующая наша основная цель, я так понимаю. Напоминаю всем, что мы играем сегодня в Alien Shooter 2. Это значит у нас интереснейший шутанчик, где мы в одиночку справляемся с огромными ордами, полчищами монстров, которые постоянно прибывают. И сейчас у нас а, новая развязочка. Нам необходимо подойти вот к этому чувачку и спросить у него, что ты как? Здорово, чувак, что у тебя, как дела? Он нам что-то да... Он нам дает, я так понимаю, какой какое-то задание, э, и чтобы нам его выполнить, нам необходимо пройти какие-то, видимо, этапы, да, я так понимаю, первый, второй и третий, ну что ж, стартуем, непременно, ребятки, стартуем, потому что мне это необходимо, опа, попадаем в какое-то, значит, подземельце, я так понимаю, э, у нас сейчас будет отстрел крыс, да, подземных, которые здесь обитают, вот они уже и крысы пошли, друзья, так, выходим сюда, да, держимся на линии огня, не, под, не подпускаем слишком близко, да, к сожалению, камеру поворачивать у нас никак тут нельзя, так, мне бы интересно бы еще с менюшечкой разобраться О, гранатку взяли, замечательно О, что это я открыл Да, друзья, у нас оказывается менюшечка всего лишь на всего нажатии на, на, на клавишу TAB Кто играет с клавиатуры, нажимается И это на самом деле очень удобно И здесь мы можем все отследить Так, аптечки у нас, значит, на Е e включаются Вот здесь вот есть у нас, значит, а так на двоечку у нас а на троечку выбираются основные типы нашего вооружения На троечку граната, на двоечку пока еще ни, ничего нет Здесь же прям мы можем зайти в наш инвентарь Тут у нас тоже показано это у нас что такое, на М это у нас скорее всего карта, но ее пока здесь нет, она у нас недоступна и а, на G, наверное у нас список задач, но пока что у нас активных задач я так понимаю нет, хотя уже задачу я взял и играю. Ох, как они появляются резко, а? я думал они как-то по-другому будут появляться, они прямо из ниоткуда друзья вообще берутся. Так, монстры-монстры, разойдитесь Вот эти, кстати, с пушками с какими-то, их надо отстреливать как-то издалека Потому что я вижу, что у них стволы Так, что это такое я взял? Что-то я, ребятки, взял Так, мелкий Ах ты, мелкий партизан, иди отсюда У меня дрон, кстати, тоже помогает мне постоянно Так, что здесь мне предлагают сделать? Так, секундочку Система заблокирована Надо что-то там, видимо, для разблокировки Для ее разблокировки надо что-то, видимо, найти Так, денежки мы берем И смотрим Я, кажется, что-то подобрал, да О! Это что у меня такой? Пистолет появился? Отличненько. Можно, кстати, его во второй слот пока закинуть. Пускай он здесь у нас лежит. Так, а почему он не ставится вот сюда? Он ставится именно в тот слот, который по умолчанию для него предназначен. Но да ладненько, пускай так и будет. Так, так, так. Как интересно. О, теперь у нас есть, друзья, пистолетик. Перезарядим заранее пистолетик, потому что... О, слышите, какая стрельба. Четкая, четкая стрельба, друзья, пошла. Так, да, перезарядим пистолетик, потому что мало ли у меня закончатся патроны быстренько в моей винтовочке, и придется действовать с пистолетиком. Так, что тут такое? О, как вас много-то. А Ну-ка, я сейчас постреляю. Там коробка даже идет, смотрите. Что-то я забыл. Все перезарядило, а не перезарядил самую основную пушку. Это очень плохо. Надо вовремя, ребятки, перезаряжаться. Только врага. Только врага стало меньше, да, волна спала. Необходимо сразу же перезаряжать оружие Иначе нам придет трендец. Так, оттуда, видите, сразу вываливают Вываливают толпы просто, вываливают Еще давай, подходи Так, секундочку, перезарядимся пока что У нас есть вроде время, я чувствую это Что, все что ли, закончились? Нет, не закончились Че, вы там, друг в дружку что ли, месите сами себя? Так, ага, теперь закончились Там, по-моему, один только типок остался большой Но мы сейчас его настигнем и мы его достанем, так, что, издалека давай тебя Так, отлично, мы его слили Тут вроде мелочь какой то еще бродила О, это дрон мой, главное, ребятки, не путаться Так, это что у нас такое, это, ох ты Неужели, это, ребятки, мне показалось Или это то, что я думаю Да, Давайте-ка глянем это что у нас такое? Это же у нас УЗИ, офигеть, стандартный мини-УЗИ, конечно же, я его ставлю во второй слот, потому что а, эффективность у него вроде как такая же, как и у пистолета, а нет, 101, эффективность у него гораздо лучше, чем а, даже у моей основной пушки, так, давайте попробуем с УЗИ постреляем, так, тоже перезаряжаемся, и как же у нас стреляет он? О, вот эта скорость. Вы слышите? Да скорость стрельбы гораздо Сузи выше. Да, ну Узи у нас будет это на второе, то есть мы сначала будем с первого с винтовки расшатывать, и если у нас будет подгорать, мы начнем тогда уже Сузи. Так, ну что, что-то мы взяли вроде бы, да? Отличненько, вроде все взяли. Так, у нас поперли монстры, начинаем выносить, начинаем всех расшатывать потихонечку. А ну рассосались все быстро. Дайте мне дорогу, дайте я выйду отсюда. Все, отлично. Так, у нас тут что-то появляется. Надо, ребятки, не забывать брать вот то, что у нас здесь появляется. Так, что-то я еще, похоже, взял. Ну-ка, давайте посмотрим. Это что такое? Это у нас тоже какой-то пистолет, видимо, что ли? Или что это такое? Не пойму. Но, я так понимаю, ну, это мы, наверное, продадим, скорее всего. Музычка, да, слышите, какая пошла? Лишь бы только у меня ее не заблокировались за этой музычки мой видосик, ну да ладненько разберемся и посмотрим так, ну что ж, едем дальше, а, выходим, значит мы кое-что взяли, а у нас тут, ребятки, заварушка началась, что-то меня закрыли здесь, смотрю, а монстры вокруг нас появились и нам, по-моему, немножечко надамажили но ничего страшного, сейчас будем пытаться от них отбиться блин, перезарядка пошла, вот тут как раз надо бы доставать уже Узи, и пошла жара, ребятки, сузи Узи это гораздо веселее Узи, кстати, перезаряжается гораздо быстрее чем, чем вот эта наша большая основная винтовочка Все, ребят, расшатали всех И выходим отсюда Блин, что-то это, это, ловушка, кстати, не нехилая была Нас просто-напросто закрыли И не выпускали Так, отлично Подключаем систему Берем нашу основную пушечку Перезаряжаем ее, пока есть время И выходим Так, а сюда нам не надо разы подходить Здесь вроде все зелененьким Отлично, все Нам больше ничего не надо здесь забирать А вот туда почему нас не пустили, я не понимаю Ну, наверное, так надо, значит Ну, все, ребят, выходим обратно И сейчас... И сейчас... О, они сзади пошли, да? Так-так-так, за нами, ребятки, идут За нами толпой просто валят Ну-ка, подходи по одному Так, все, что ли, отвалились? Или, может, они откуда-то сбоку шли, я что-то не пойму Ну-ка-ну-ка-ну-ка ну ну Возле этой стеночки вроде никого Не-не-не, просто, ребятки, это остаточный эффект был от основной волны Ну что ж, выдвигаемся дальше Так, крыс мы не трогаем а, Кстати, по крысам можно стрелять, нет? Вот крысы бегают, да, ребятки, и крыс тоже можно уничтожать, <с> тренировать на них стрельбу, так сказать, о, ничего себе, мишен комплит, я так понимаю, мы вынесли отсюда все, и все три задачи мы выполнили за определенное время, тут, наверное, есть какое-то время, за которое мы должны уложиться, и мы, ребятки, уложились, да, и получаем по максимуму баблишка с этого всего дела, и так... А, нас, значит, видимо, хвалят. Видимо, нам говорят, что такой-то я молодец. И сразу же предлагают другую миссию. Ничего себе. Чё, прям без передышки. Вот так вот пойдем сразу же ворвемся в другую миссию. Ну, давайте. Я как бы не из робкого десятка, поэтому за любой кипиш. Поэтому погнали, друзья, погнали. Сразу же следующая миссия. И похоже, или мне так кажется, нас, нас сразу закидывают в ту же самую область, где мы уже были. Так, секундочку, ребята, осторожнее. Стреляем, настреливаем. Так, выносим монстров. Монстры просто прут офигенными просто толпами. Ну чё ж, вы когда там пушечками пошли, вот с пушечками опасные типы с, пусочки, с пушечками лучше не подпускать близко, они на нас начнут дамажить, что-то вас там реально много, ребятки ох ты, уже начинает дамажить, а я прям чувствую, как по мне проходит дамаг небольшой, правда, но проходит, так, это что такое э, еще один УЗИ, отлично, а два УЗИ можно взять, это что такое, бинты взяли замечательно, так, так, так, секундочку что тут полопалось только что не понял я, друзья, так Мы здесь были уже возле этого генератора, я помню Только в ту сторону нас не пускают а В эту сторону, где крысы Нас тоже не пускают, нас пускают же То вот сюда, вот, да, пойдемте, ребятки, туда ниже Что у нас здесь такое? Ох ты Какая-то мелочь там в воде плавает Скользкая, грязная, так, отлично Там у нас что такое? Это кто такой? Это кто-то, ох ты Это что-то жирный какой-то тип-то, я смотрю, а Он еще и стреляется Ничего себе, нифига себе Так, попробуй-ка гранатку на вкус надо бы тебя попробовать О, он, он успел, убежал от гранаты Так, так, так, друзья Это что-то серьезное Ну-ка, давайте его с Сузи попробуем вынесем Так, так, так, отходим, отходим Он стреляет Дрон, давай, помогай Дрон, кстати, тоже помогает Да, ребят, затащили Это был первый наш босс В котором какая-то винтовка, похоже, была Да, ну-ка, давайте посмотрим Что у нас за винтовочка такая Зеленая винтовка СКС, стандарт СКС а, 111 у него эффективность Конечно же, я возьму ее Винтовочка будет, мне кажется, пободрее Почему у нас вот это оружие... А, это то, что мы на, на что мы наводимся Что у нас как бы в, в объективе, то оно здесь и отображается То есть, что мы здесь смотрим, то у нас выделяется Отличненько, ребятки Ну что ж, продолжаем, играем в Alien Shooter 2 это у нас продолжение легендарной серии Да, этих шутанов И теперь, ребятки, она немножко в новом просто свете Перед нами выступает И мне, если честно, она нравится Достаточно все динамично Достаточно все интересно здесь И быстро Мне нравится Огромные толпы врагов на нас прут Так, давайте поставим нашу пушечку Вот она Так, да, да, да Так, но коробочки ломать Ну, хотя я заметил один такой прикол Что, да, винтовка, кстати, работает по площади То есть, мы смотрите, мы стреляем один раз И сразу несколько ящиков разлетается Что я хотел сказать, ребятки по поводу э, этого всего дела Ментовка, она у нас, да, более Дамажащая, да, и с нее просто Разрывается задница у всех врагов Да, она у нас площади. И еще, ребятки, один момент, я заметил, что здесь патроны Бесконечные Я не знаю, зависит ли это от, от режима, на который мы Играем, или еще от чего, но Патроны, мне кажется, здесь бесконечными Совершенно никогда они не кончаются Так, продвигаемся дальше, продвигаемся в вглубь Этих канализационных И смотрим, что у нас здесь, так Поднимаем. Ох ты, ё-моё! Ох ты, тихонечко, тихонечко, друзья. Что-то здесь как-то много, мне кажется, монстров. Они, интересно, через ограду простреливают. Они прям со всех сторон пытаются... Да что ж у нас так много-то здесь, а? Хорошо, что у меня есть моя винтовочка. Так, я куда-то не туда залез. Давайте вылезем обратно. Вылезай обратно, вылезай. Ты что обратно спустился в колодец? Так, вылезай давай, как вылезет Отлично, поднимаемся и... Так, секундочку, сейчас, сейчас, сейчас вас тут мы расчистим Вот так, так, так, секундочку, ребятки, дальнобойных сначала Так, монстры какие-то, о, нифига себе, винтовка, с которой я сейчас взял Она буквально с одного выстрела откидывает большущих монстров, и это очень круто Так, выдвигаемся дальше, ящик забыл, ящички взрываем все А ящички, так, откуда там лезут, сбоку откуда -то. но они там не пройдут, наверное, там, наверное, забор, я просто вижу Так, мелочь всю, всю сливаем, там покрупнее у нас какие-то рыбки ходят да-да-да, так, что-то здесь вот немножко непонятно Я немного не могу разобраться, ребятки, в местности Потому что постоянно испытываю трудности в перемещении по местности Так, кто там? Я немножко не вижу, да, куда мне идти Потому что здесь какой-то лес А мне нужно забирать и забирать все необходимые штуки Так, секретное место, ребят Да, вот смотрите, вот я зашел в лес и нашел секретное место Если бы я сюда не зашел, я бы не нашел Логично, и что-то мы здесь взяли Это что такое? Стандартная телогрейка Прям так и написано Телогрейка что она нам дает и куда мы ее можем м, одеть? Это, наверное, у нас типа броньки, да? 120. 120 ПТС. Что это такое? А, давайте посмотрим. Energy 200, Speed 209. Так. Ну, у нас скорость становится выше с этой телогречкой, а защиты становится меньше гораздо. Здесь 22. Да-да-да. Ну, у нее Protection 14, да? А здесь 22. Так, какие у нас параметры есть? Минус 15 модифи, а здесь всего лишь минус 1. Наверное, это хорошо. Вот Если бы это было по-русски, все было бы понятнее, да. И вот это вот у нее такое... И прочность у нее немножко поменьше. Я не знаю, ребятки. Наверное, мы оденем ее, потому что спид скорость у нас гораздо выше именно с телогречкой. Да, давайте попробуем в телогречке походим. Да, мы, мы стали чуть быстрее, и это очень круто. Лучше быть быстрее, да, чем ползти там, не знаю, как медленно. Так, ох, как много вас, а! Секундочку, бот, давай стреляйся оттуда Там, по-моему, граната, граната бы не помешала Вы смотрите, что там прет, а Так, по-моему, тут со всех сторон меня атакуют Во всех кустах вообще, изо всех кустов лезут Так, секундочку, сейчас мы разберемся здесь со всеми Так, выходим на открытую местность Да, здесь у нас посветлее будет Здесь все видно Так, оттуда прут со всех сторон, ребятки прут Нифига себе, успевает стреляйся в разные стороны У вас что там так много-то, а Граната бы не помешала, наверное Ну-ка, держите-ка, гранатку Отлично, только там никого не было уже той стороне. Так, здесь что такое? Ничего себе, вас тут много. УЗИ, конечно, тоже решает. УЗИ очень быстро всех выносит. На раз просто. Раз-два и все готово. Ну, просто у нас сейчас противники такие, что мы их выносим вообще не задумываясь. Легкие, так сказать, сошки. Так, оттуда все прут и прут, я смотрю. Когда же вы закончитесь-то, а? Когда же вы закончите? Смотрите, сколько их было. Это все с пушками стрелковые. Так. Оттуда вылазит. Бот, давай контролируй. Бот, кстати, тоже помогает контролировать. Какая-то какая непонятная субстанция выползает. Так, что у нас здесь такое? Нет, еще одну аптечку взяли. Замечательно. Куда нам сейчас идти-то надо, я не пойму. Куда надо идти или куда? Да, вот стрелочка показывает, что нужно идти именно сюда. Давайте идем сюда. Так. Что здесь у нас такое? М -м, с этой стороны тоже лезут монстры. Стараемся их контролируем, выносим всех. Кстати, да, открылось у, нас, открылось у нас пространство в эту сторону Выносим, выносим, выносим Что-то у вас реально тут нескончаемое количество Вы вообще охренели Даже что-то взрывается, я смотрю Так, так, так, секундочку, это что за вызов такой, а? Это что за вызов мне такой? Типа, попробуй, справишься, нет? Раз ты такой дерзкий Я сейчас СКС возьму, слышите, чуваки? Так, все, пора, пришла пора брать СКС Она как-то пободрее выносит пачками так, секундочку, пачки просто разлетаются, если их много действительно. Так, секундочку, секундочку, откуда-то из дома прям лезут, я не пойму. Так, из-за угла. Ну что, расшатал? Нет всех. Там еще, по-моему, один остался. Кто там стреляет меня вообще? Здесь что, заход какой-то есть? Здесь, по-моему, какой-то вход есть. Так, выносим, выносим. Отлично. Бот, кстати, тоже не бесполезный. Он по постоянно помогает нам. И а, прикрывает нас в сложных ситуациях. Так, пока у нас место в инвентаре есть. Что-то я гранатами не пользуюсь совсем. А можно гранаты кидать на другую кнопочку? Что-то я не пойму пока что. Кто там с той стороны разбуянился? Посмотрите, сколько этих монстров там еще. Это просто ужас какой-то. Мы пока пройдемся здесь. А повзрываем бочки. Да, вот эти, кстати, бочки просто так нельзя взрывать. Это что такое я нашел? И да, друзья, я нашел какую-то детальку, которая мне пригодится. Определенно пригодится в дальнейшем. Зачистив эту территорию, да, мы нашли кое-какую детальку Так, идем дальше, друзья М -м, Вот эту часть надо обязательно зачистить, которая здесь Здесь очень много вот этих вот ящичков Я их, кстати, зачищал, если вы, ребят, смотрите Сначала, сам не пропускайте. Я эти ящики уже разочек зачищал Они у нас опять здесь появились Так, идем дальше Идем дальше, друзья, играем, значит, мы в шутер, Где нам предстоит вот бороться С такими вот толпами монстров И выносить всех на раз Так что мы здесь подходим и включаем, наверное, да мне предлагают идти обратно, но я вроде какую-то штуковину уже взял. Так, идем обратно. Так, а туда можно зайти, интересно? Наверное, да, но я до этого делать не стану. Так, идем обратно, ребятки. Так, перезарядиться, ребят, не забываем, потому что здесь надо всегда быть заряженным и готовым к любым испытаниям. Что-то мы много всего набрали. Ох, ничего себе, у нас уже инвентарь заполнен. У нас вот таких стволов только уже куча целая. Так, даже есть вот такая вот а, зеленая пушечка. Зеленых, так, этот зеленый УЗИ и этот. Этот, кстати, мощнее УЗИ. Смотрите, ребятки, оружие у нас тут тоже прокачанное бывает. То есть мы берем вроде тот же самый УЗИ, но он у нас эффективнее, да. То есть тот, который мы подбираем уже в процессе прохождения, он может быть, ребятки, гораздо эффективнее и мощнее, чем то, что вы подбирали раньше. Поэтому всегда юзайте инвентарь, смотрите, что у вас мощнее, что появилось нового. Так, как далеко стреляет СКС, далековато. Так, откуда опять они лезут, а? Изо всех кустов, изо всех щелей просто, а? Вываливают. Оттуда вываливают, отсюда вываливают. Но СКС мне нравится то, что она прям вообще ваншотит просто на раз этих монстров. Сколько бы их ни было, то есть буквально с одного выстрела, там если их несколько стоит в одном углу, они все разлетаются просто на раз. Так, здесь кто-то в кустиках затаился, я смотрю. Так, вот туда надо сходить. Вот я потому что помню, что там у нас типа какое-то ответвление в лесу. А это значит, что там у нас секретное место. Дайте мне пройти в это секретное место. У вас что тут скопилось так много? Я говорю, что я пройду в это секретное место. Значит, я в любом случае пройду. Секретное место, друзья. И да, мы получаем немножечко денежек. Так, а еще секретнее место здесь есть какое-нибудь? Нет? Нет, по-моему, это самое секретное место, которое только может быть. Все, я его рассекретил. И, ребят, вы видели, да, как полезно все-таки иногда ходить по секретным местам? Нам дают за это какие-то плюшечки определенные. Так, вынес. Нет, не вынес. Так, нам необходимо сейчас сюда... Так, а что такое у нас? Не пойму, это что такое? Это взрывается вообще? Нет, нет, не взрывается Так, выносим остатки Выносим тут то, что у нас осталось Осталась мелочевка совсем какая-то Мелочь, иди отсюда Так, замечательно, бот с ней расправляется Так, что-то мы здесь забираем Или что-то мы сюда ставим, я не знаю Так, и идем сюда Стрелочка показывает сюда, а куда точно Я не пойму Так, здесь что-то надо, видимо, включить или как или... О, о, вы видели, что это было сейчас? Я только что взорвал, да, по-моему, панель или я бочку взорвал? Нет? Что-то я не понял. Что-то, короче, здесь бы бахнуло И я думаю, что не очень-то хорошо мне было после этого. Хотя хпшечка даже не отмылась. Все, начинается. Начинается кипиш. Начинается прилив просто монстров огромный. Огромное количество монстров. Сейчас на меня я прям чувствую попрет. Уже прям прет. Вот там, смотрите, какая прям кипишная штука. Давайте кинем туда гранаточку. Гранаты надо тоже, ребятки, использовать обязательно. Надо бы, наверное, еще одну гранату туда выкинуть, потому что здесь просто капец, сколько их много. Так, все, выходим, двигаемся, двигаемся, главное не стоять на месте. Иначе на месте, когда будем стоять, нас могут просто расстрелять. Так, замечательно, здесь со всеми мы расправляемся, забираем все, что нам положено. А если мы сюда пройдем? Но ну, это то, что мы откуда начали. Это у нас самый старт, самое начало. Здесь просто быть ничего не может. Так, идем дальше, друзья. Интересная, на самом деле, игра. Игра затягивает и... Игра просто-напросто мотивирует тебя идти дальше и воевать, и воевать, и уничтожать этих монстров налево и направо. Так, все, мне предлагают все-таки сюда подойти и активировать, видимо, здесь в этой области что-то. Так, мы радар, значит, активируем и запускаем. Что у нас получается? Нам предлагают зайти обратно в наше с вами подземное хранилище. Давайте зайдем. Так, мы все здесь собрали ведь, да? Так, вот там вот сундучок остался, я не пойму вообще. а ничего обратно что ли резаются все эти сундучки? Так, но в нем ничего нет, замечательно Так, давайте, ребятки, спустимся уже в бункер И посмотрим, что же нас там ждет Так, заходим, у нас тут толпа, опять вражин Опять, смотрите, как их много тут, О, капец просто а. Они просто здесь кишат, просто кишат Вы, вы вообще, как здесь оказались-то, откуда вас столько берется? Я не понимаю, откуда, их, откуда вообще они берутся Ух ты, резкий какой, а? резкий, сильный Так, секундочку, секундочку, близко не, под, не подходим к ним Потому что они кусаться имеют свойства так, там что-то у нас выпало, какая-то пушечка Давайте глянем на нее Еще одна СКС-очка, а какая она у нас По силе, она слабее И это, я так понимаю, на продажу Зеленку оставляем, потому что, ну это реально крутая пушка А синьку, я так понимаю, сдаем Так, а сюда если спустимся? Сюда нас уже не пускают А это что я такое пропустил? Ребятки, не забывайте, юзайте все вокруг Иначе останетесь потом без шмота Пять аптечек, сколько-то гранат у меня есть И идем дальше Там уже нас ждет зеленая область, в нее выдвигаемся И что же нас тут ждет? А тут, ребятки, нас ждет завершение этой миссии, но почему-то, я, я, я смотрю, мы максимальную награду не смогли выбить, то ли мы по времени не... А, мы, наверное, секретов не нашли, мы, наверное, все секреты, тут, например, секрет фон 2 из 5 я всего нашел, то есть их, оказывается, 5 штук всего. Ну ладно, смотрите, ребят, внимательнее нужно быть в прохождении, потому что секретных зон везде много и их нужно просто находить. Снова появляемся на нашей базе, да, где у нас кучка, значит, противоборствующей стороны собралась и решаем здесь какие-то дела. Ну что ж, ребят, вот такая вот игрушечка у нас под названием Alien Shooter 2. Немножко поиграв в нее Я для себя сделал выводы, что игрушка неплохая И она очень сильно затягивает И можно вот так вот наваливать целый день Просто без остановки расшатывать толпы врагов И радоваться собственно геймплея Лично от меня игра получает 7 из 10 возможных баллов Потому что есть к чему стремиться И есть к чему расти Я думаю, что не все здесь идеально До идеала все-таки она далека Да, есть, есть куча других интереснейших игр Но в данный момент речь про нее Поэтому я, ребятки, ставлю именно такую оценочку. Ну и, конечно же, за оригинальность в первую очередь, потому что сейчас уже не каждый день встретишь годную какую-то игрушечку, да, которая смогла бы именно вот так вот затягивать и увлекать на многие часы в геймплей. Ну а что ты, зритель, думаешь по поводу этой игры? Напиши пожалуйста в комментариях, не стесняйся, я постараюсь на него ответить. А для того, чтобы братишка Скрэч продолжал проходить эту интереснейшую игру, давайте наберем на это видео хотя бы 400 просмотров и 50 лайков, и братишка Скрэч будет дальше продолжать пилить видосы и прохождение по